Камчатка Это затерянный мир до сих пор В эру современных Развитых технологий Урбанистики развитых В центральных регионах, в том числе и России Я живу в Москве Там это просто зашкаливает Урбанистика, темп жизни, количество людей Машин, автомобилей, домов Отсутствие прямого взгляда там, На дальний горизонт, природу И вот Камчатка, она, она, она полное противоположное. Дикий, абсолютно дикий край, который зовет, манит тебя и хочется ее посмотреть.